Твой новый мир в тебе заложен, и только ты его создатель, будь то карьера, семья, дом твой, ты и продюсер, и издатель. И есть люди, что ты в жизнь впускаешь, без них никак. Это деталь, и в твоей жизни они тоже очень много значат, пусть даже жизнь с ними сложна. Есть те, в кого так важно верить, есть те, кто опыт нам дает, есть те, кто может быть нам верен, есть те, кто нам проблемы создает, но это все твоя реальность, ты выбираешь с кем идти и жить, и в этой суете без грани не забывай свой мир творить.